Как? Практично ли белая сумка интернет-магазин купить белую сумку? Обзор. Сумчатый эксперт. Отвечаю на ваши вопросы. Носить белую сумку можно и даже нужно. Это все же стиль, это визуал, это красиво смотрится. И белый цвет, белый цвет это тренд. Он на сегодняшний день все еще на пике популярности. У нас очень много аксессуаров которые вошли в нашу жизнь очень плотно и не только в летний сезон например такой как белая обувь и конечно под белую обувь более стильно смотрится белая сумка хотя кто знает все бывает по разному абсолютно у каждого свое видение образа видение предметов и видение моды кто-то придерживается и кто-то нет Но в общем абсолютно разные вещи абсолютно все по разному Практично ли белая сумка Ну, смотрите Белая обувь, практична ли она? Практически из этих же материалов, из эко-кожи, шьется и белая сумка. Очень много материалов, которые идут на сегодняшний день в разрез с кожей и используются и для обуви в том числе. Белую кожу, белую кожаную обувь, она очень дорогая и все-таки могут ее позволить многие, но не все. Мы в основном я говорю конкретно про себя. У меня хорошая как кожа белый обувь. Ношу и беды не знаю. Также это касается и белых сумок. Очень важно понимать, с чем носить белую сумку. В плане аккуратности, в плане чистоты. Почему? Потому что белая сумка может окраситься. Это от вещей, которые плохо прокрашены, с неустойчивыми красителями. Бывает такая категория джинсов, футболок или платьев. Я не скажу, что они низкого качества. Бывают и серьезные солидные фирмы, бренды. Но у них почему-то красится одежда, длиняет. Поэтому очень важно избегать этих моментов. Во всем остальном белая сумка, такая же в носке, как и все остальные, ее можно помыть, ее можно почистить. Конечно, нет синие джинсы, это однозначно. Например, показывают на таком варианте простом. У меня не белая сумка. У меня на таком простом варианте у меня не белая сумка, бежевая. Показываю немножко на витрине стояла и испачкалась дно. Вот близко показываю. Это можно протереть либо хозяйственным мылом и губкой. У меня Если более сложный вариант, и это не оттерлось, показываю самый простой вариант в плане даже дешевизны и практичности. Есть вот такая паста, она не абразивная, если не тереть ее с дурью, а просто протереть аккуратненько. Называется она «Пальмира», продается во всех магазинах. Это, кстати, выпуск в Волгоградской области, и качество у нее хорошее. Вот так берем, показываю. И все. Но я сразу говорю, не до одури. И потом попробовать это можно на внутренней части где-то, сумки, так, чтобы визуал, а наружная сторона при этом не пострадала. Вот, пожалуйста, сразу сумка чистая. Есть много магазинов, такие как FixPrice у нас по России, и там есть много очистителей. Очистителей Покажу. Чуть-чуть дальше. Сниму и покажу, пришлю, чем можно пользоваться. И что есть вообще в продаже. Ну, вернемся к красивым белым сумкам. Сегодняшнего. Новинка, золотого... Новинка золотого дождя. Белая, большая, красивая, мягкая. Изумительная сумка. Смотрите, какой мягкий материал использован. Вот с такой интересной фактурой. Донышко ножки. Она удлиненная, как такса. Ее можно использовать как ручной кладь в самолет. Очень удобно в нее что-либо сложить. Повесить на плечо. Взять в руки. Поехать в поездку куда угодно. Она мягкая, практичная в плане объема. Смотрите, какой у нее большой объем. У нее три входа. Прочный Подклад. На передней стенке под планочкой карман рабочий, который тоже служит дополнительным отделением по функционалу. Сзади карман на молнии. И стоит эта красотка 2 стол в нашем интернет-магазине. Подписчикам, напоминаю, на нашем канале скидка 10%. Пишите, звоните. Мне очень важно слышать ваше мнение. Что нравится, что не нравится, что устраивает, что хотели бы увидеть. Такие красивые звездочки. Я вас так люблю. Ну, идем дальше. Еще раз, это новинка золотого дождя. Все размеры и номера модели оставляю под видео. Все наши контакты и номера телефонов. Мой номер телефона 8904-436-0956. Подключены все в мессенджеры. Можно звонить или писать.